Вы смотрите, что мой отец в какой-то хуйне. Это на самом деле все фирменное. Нам похуй, на хуй, нам хуй, это вообще. не жалко вообще, блядь. У нас все фирменное, все. Все у нас фирменное. Мы вот вообще сидим, тут курим, бухаем хенники нахуй. Видели, блядь, хейники? Пьем Хеникен. пьем, да. У нас тут вот парламент. Видел, не видел, да мне похуй. У меня тут вот айфон, хуе-мое, блядь. Выпили, вот. выпили, выпили. да, Вообще вот дай зажигалку. У нас зажигалка за 5 рублей, ну На похуй, а она с Украины. У нас всё за границу в том, что да, то, что она из-за границы, у нас все из-за границы, у нас все самое охуенное. Мы вообще большие деньги тратим на свой стиль, на внешность. внешность. Мы самые охуенные. Вы не думайте, что мы сидим вот здесь. вот, Это просто одна из наших. Тёлки. мы самые клевые, мы самые, У нас самые классные Давайте попы. Маровы и да, искра. Говори вам об этом. Мы лучшие, понимаете? А вы нет. Давай говори. Короче, то, что вы сейчас тут понтуетесь, ваши фотки, они по сравнению с нашими. А я тоже хочу попасть кадр. Хуйня. Да. Понимаете? Потому что мы, охуенные, мы бобры. А вы, вы не Спасибо большое, Сюзик. Это самая лучшая фотография на свете, Сюзанна. Мы тебя любим. Я вас тоже Я люблю. Люблю. А там идет собака, боюсь собак. Короче... <inhale> <с online> вот, передаю все привет. Всем-всем всем подружкам, всех целуем. И очень... Все любим. парни вышли пускай сосуд. Мы любим наших будущих парней. Да, самих. и выдор. Мама, папа. И сюзи. Да, это вообще, это человек от Бога. Да. И мне все равно ну. то, что вы думаете о нас. И... Да, как бы я вам говорю, я вы Алёна. Понимаете, вот. то, что этот человек... У меня день рождения, мне целых 16 лет. Как страшно, мы на колесе обозрения, мы очень высоко. Посмотрите кругом, какая страшнота. И как страшно, но...